Одноклубники, всех приветствуем! Сегодня мы вручаем главный приз нашего новогоднего розыгрыша, который состоялся в конце декабря 2021 года. Победительница из Архангельской области, город Новодвинск, века? Архангельск? По счастливой случайности выпал главный приз нашему земляку. Приз был это мотобуксировщик железная собака мини на 380 гусеницы. А марка двигатель Зонкшен с мощностью мотора 7,5 лошадиных сил. Ольга прибыла за своим главным призом. Мы ее торжественно поздравляем вместе с вами. Держите. Спасибо большое. Также хотим спросить у Ольги по поводу розыгрыша. Верила она в него или нет? Надеялась. Участвовала не первый раз в розыгрыше, но выиграла первый раз. Конечно, когда озвучили вы Ольга Маршина, не верили, не верилась даже. Что такое Розыгрыши мы проводим честно, призы отправляем всем. А даже если победитель бы находился не в городе Архангельске, мы бы отправили буксировщик транспортной компании. Так что участвуйте в наших розыгрышах, и они у нас честны. Всем спасибо за просмотр, пока!